Приветствую вас, дорогие участники проекта Faberly Club. На связи Лариса Архипенко. Сегодня я расскажу, как можно автоматизировать Instagram с помощью программы с помощью приложения Promoflow. Для этого нам нужно зайти в Play Market и выбрать приложение Promoflow. Вот такое вот приложение, оно выходит самое первое с желтым значком круглым. Его нужно скачать. У меня оно уже установлено. Мы заходим в приложение. Приложение это может раскрутить очень хорошо не один аккаунт, а прямо много аккаунтов. То есть неограниченное количество по сути дела. Оно является бесплатным. бесплатным условно бесплатным условно почему потому что для того чтобы оно было бесплатно нам нужно пополнить вот этот вот счет до да, получить монеты за просмотр рекламы но ну, в принципе это очень быстро можно сделать буквально просмотреть несколько там штук видео 4-5 видео они идут какие-то по 10 секунд какие-то по 15 какие-то по 25 секунд и получить монеты и в принципе программа может работать ну почти целый день Хочу отметить, что Promoflow работает только с Android. Если у вас iPhone, то вам тогда нужно на компьютер установить эмулятор Android это BlueStex или Nox, и уже запускать Promoflow приложение. Также скачивать в этом эмуляторе, так же, как мы делаем на андроиде и также абсолютно алгоритм тот же самый действий. Так. Значит, либо я возвращаюсь к, к монетам за просмотр рекламы, да, либо можно активировать код пополнения баланса, который можно купить через Google Play, либо купить код пополнения баланса, вот перейдя по этой вот ссылочке, которая указана на вот интерфейсе пополнения баланса. Значит, программа может раскрутить профили, раскрутить и подписчиков вам, и лайков. Это, конечно, очень важно. Но самое главное, что эта программа может высылать сообщения в Директ и также высылать сообщения как ну, каждому вашему новому подписчику. Вот здесь вот слева у нас есть такие три горизонтальные полосочки. Мы заходим сюда. Да, хочу отметить, что это новая сборка 778. И сейчас я даю вам обучение уже так сказать, по новой именно сборке, то есть последними изменениями, которые есть в этой программе. Итак, мы заходим в настройки. Что мы видим? Значит, что можно здесь настроить? Проверка обновлений, да, отображение последнее сообщение журнала работы на карточке аккаунта, да, анимация интерфейса я отключила выводить отладочное сообщение, да. И вот смотрите, важная вкладочка «Служебные аккаунты». Они нам очень нужны. Служебные аккаунты, они как бы подменяют, когда может быть заблокирован ваш аккаунт рабочий, ваш, ваш рабочий аккаунт в Инстаграм. И нужно обязательно вот сюда его добавить, а добавить несколько аккаунтов. Что здесь хорошо, да, что здесь не нужно делать какие-то фотографии, вот меня просто попался, да, вот аккаунт с фотографией. То есть не нужно там а, выкладывать фотографии, то есть делать какие-то сторис и так далее. Просто вот добавить эти аккаунты вообще без ссылок, без фотографий, просто чтобы они у вас были. То есть добавляется вот внизу, вы нажимаете на плюсик, вводите логин-пароль. Если у вас не вводится логин и пароль, а, значит выходит табличка «альтернативный, альтернативный вход. Вы входите туда. А, Предлагается установить приложение Instagram. Вы не устанавливаете, а в открытом окне просто вводите логин и пароль. И свободно заходит ваш аккаунт. Причем алгоритм, что вы в служебные аккаунты добавляете, да, что вы добавляете аккаунты, которые здесь у нас будут работать, ваши рабочие аккаунты уже с фотографиями, да, с вашими ссылками и так далее. Так, ну давайте перейдем сейчас к настройке аккаунта. Ну вот, например, у меня аккаунт Project Faberlic. Это общие настройки аккаунта. Есть шаблоны настроек. Да? Шаблоны настроек они появились буквально вот в этой версии промофло. Значит, можно применить стандартные настройки, быстрые настройки, средние и медленные настройки. Эти же настройки можно применить ко всем вашим аккаунтам, которые вы загрузили в эту программу. Это уже на ваше усмотрение. Так, уведомления и звук. То есть я значит, нажала «Показывать уведомления», «Звук вебросигнал», у, значит, «Уведомления о новых сообщениях» — «Да», «Уведомления о новых комментариях» — «Да». «Автоотписка», «Настройка автоматической автоотписки». «Выполнять отписку при достижении лимита» — «Да». Ну вот у меня, видите, стоят большие лимиты, потому что у меня аккаунт этот не новый. То есть у меня стоит 7500 подписок. Количество выполняемых отписок 500. А если у вас аккаунт только созданный, кстати, если у вас созданный аккаунт только 3 дня, ну как, вы создали, да, дайте ему отлежаться 3-4 дня. И еще вы в течение трех дней после того, как вы создадите новый аккаунт, не ставьте ссылку в профиль. Этого делать не нужно. Вы всегда успеете поставить ссылочку. Так... Рекомендованные настройки, да, я их придерживаюсь. Суточный лимит подписок у меня стоит 1000, интервал между лайками 60-90 секунд, суточный лимит отписок 1000, интервал между отписками 60-90 секунд. Суточный лимит комментариев 300 комментариев интервала между комментариев. Ну, здесь, в принципе, я ничего не меняла. Вот мне как поставил промофлоу, да, такие настройки. Я их, в принципе, здесь не меняла. Так, важная здесь вкладочка, да, важный разделчик такой, случайная пауза. Вот здесь нажимаем. Это будет имитация а, действий человека, что вы делаете паузы. То есть вы только нажмете, и уже количество заданий между паузами у вас будет настроено автоматически. Здесь ничего не нужно выбирать. Сетевые настройки тип интернет-соединения я не выбирала. То есть я работаю при любом подключении. Прокси не подключаю. Прочие настройки. Отключить контроль суточных лимитов. Новое избежание блокировки аккаунта я не выбираю. Здесь ничего. Так, Настройка задачи подписки лайкинга. Выполнять подписку, выполнять комментарии. Ну, в принципе, комментарии можно выбирать, можно не выбирать. Я не выбирала, что я буду ставить комментарии. Так, поставить лайки. Выбрала 8 лайков. Даже можно их сделать поменьше. Ставить лайки случайным образом не выбирала. Ставить лайк на публикацию с хэштегом GTG. Мне не ставила. Ставить лайки на комментарии случайным образом тоже нужно убрать. Значит, вот смотрите, полпользователь отключен у меня. То есть, я в команду себе приглашаю и мужчин, и женщин, и девушек, и парней. Так, обязательное наличие фото в профиле. Вот это я нажала. Приватные пользователи. Не подписываться на приватных пользователей. В принципе, я это отключу. Так, ссылка в профиле. Наверное, я отключу здесь этот, не наверное, а точно, вот этот вот раздел, ссылку профиля. Почему? Потому что, например, если есть ссылка в профиле, да, не обязательно это какой-то сетевик или какая-то компания. Эта ссылка может быть прекрасно поставленная и вести, на, например, в Однокласснике или ВКонтакте. Да? Поэтому просто ее отключаем. Разрешенные адреса, бизнес-аккаунты. Так, У меня выбрано подписываться на любые аккаунты. Так, подписчиков не менее, подписчиков не более. Так, ну подписчиков не более, например, пускай будет там... Поставим мы... 7 тысяч человек. Так, подписчиков не менее, это я здесь не выбирала. Так, публикации. Ну публикации не менее двух публикаций. Последняя публикация не позднее там, пусть будет... 400 там, 500 дней, да. Описание профиля на, и имя на русском языке не выбирала, потому что описание профиля и, э, и имя может быть прекрасно написано э, на английском языке, поэтому я не выбирала. Так, стоп-слова в, э, в описании профиля. Вот здесь вот я добавила стоп-слова. Вот посмотрите, значит я выбрала Faberlic, то есть коллеги, которые уже работают, собственно говоря, не зарегистрированы, они мне не нужны в команду. Так, Ивана Рифлейм, Армель Greenway Faberlic. Здесь опечаточка у меня. Так. Значит, как мы пишем слово, нажимаем плюсик. Так. Армель. Так, ну какие можем мы еще набрать а, здесь а, стоп-слова? Так. Ну, в принципе, вот такие все. А, все сетевые компании, самые которые активно работают, я в принципе добавил То есть здесь мы добавляем плюсик и добавляем вот такую галочку. Так, работа по активной аудитории. Я выключила, потому что если я буду работать только по активной аудитории, да, то только ставят лайки, <coughs> делают подписку. То есть я тогда упускаю людей, которые, например, этого не делают. А мне такие люди нужны. Так, останавливать задачу при неудачной попытке поставить лайк отключено. Проверка повторной подписки нажимаем. Быстрая фильтрация при подписке. Не проверять на условия подписки ранее отфильтрованные аккаунты. Так, наверное, я это уберу. Отключить вывод сообщений от фильтрованных аккаунтов. В принципе, мне эти сообщения как бы не особо важны. Так. Настройка задачи отписки. Так, если много подписок и мало подписчиков, отписываться, если количество подписок в два и более раз превышает количество подписчиков. Я нажимаю здесь. Почему? Потому что, вот смотрите, я покажу на примере. Вот аккаунт, да. Project Faberlic. То есть этим аккаунтом я работала. У меня шоу, шоу, шла подписка, шел лайкинг. И у меня, допустим, было там, ну сколько, 80 да, подписчиков. Я раскрутила до 586 промофлоу. Ну, соответственно, чтобы мне, как бы, люди подписывались, я подписывалась тоже. Но не все подписались в ответ. И у меня, на кого я подписана, 1654 человека. Должно быть наоборот. Подписчиков, допустим, там... Ну, 500-600, да, ну и более. А я должна подписана быть в два раза меньше, то есть 200-300 человек. Ну, то есть, поскольку я работала, да, то есть, если бы я не подписывалась, то, соответственно, я бы этих подписчиков не набрала. Поэтому мне нужно настроить так, чтобы шла отписка, вот. Потому что когда, а вот очень много подписчиков у меня, да, но на меня меньше в два раза. Инстаграм показывает такие профили рандомно уже ниже, он не предлагает их в качестве рекомендованных аккаунтов, вот. Так, сейчас мы заходим снова в настройки аккаунта, так, за, за, настройка задачи отписки. И здесь мы выбираем, да, если много подписок, мало подписчиков, отписываться, если количество подписок 2 и более раз превышает количество подписчиков. Так, не отписываться при взаимной подписке. Так, здесь мы больше ничего не выбираем. Сформировать сразу полный список отписок, отписки. Выбираем. Так. Настройка задачи лайкинга ленты. Так, вот, значит, лайкинг я оставлю, если время публикации... кого-либо, да, не более 72 часов. Ограничить количество лайков в сутки на один аккаунт. Поставлю там я. Три лайка, пусть. Количество считываемых публикаций с ленты. Поставим вообще 151 публикацию. Так, черный список аккаунтов, на которые не следует подписываться и не следует ставить лайки. Так, не следует нам подписываться на наших коллег, да, которые работают. А, то есть здесь мне нужно ставить... Ставить мне нужно, я так поняла, что именно профиль, да, выбирать. Но, в принципе, здесь таких коллег, я думаю, что немало, поэтому мы сейчас не будем на этом останавливаться. Так, настройка задачи лайкинга ленты. Так, здесь мы все поставили. Значит, вот здесь вот далее идет настройка задачи ВКонтакте. Я ничего здесь не ставлю, потому что я, в общем-то, вообще не сдаю задачу э, настройка задачи по контакту работать. Вот. Настройка директ. Черный список аккаунтов. Ну тоже я здесь ничего не выбирала, потому что, в принципе, у меня есть топ-слова, которых достаточно. Итак, смотрите дальше. У нас идет идут рассылки. Вот внизу рассылки. Вот рассылки, да? Это идет сообщение в директ новому подписчику. И для того, чтобы это сделать, нам нужно сделать шаблоны. А шаблоны у нас находятся вот здесь. Сейчас отменю задание, чтобы показать на следующем задании. Вот, мы, мы, нашли, мы зашли сейчас с вами в рассылки. Вот написано «Директ рассылка». Далее три точечки. Нажимаем «Шаблоны». Кстати, есть даже помощь по шаблонам. Выбираем шаблоны. Вот у меня четыре шаблона. Как минимум, чтобы у вас было три шаблона. Чтобы добавить шаблон, нажимаем вот сюда, плюсик. Значит, здесь мы пишем, например, так. Добрый день. Дальше добавляем синоним. Здравствуйте. Плюсик. Дальше пишем. Доброго. Доброго времени суток. То есть, любые э, синонимы, какие вы считаете. Плюсик ставим. Приветствую. Вас. Вот и вот у нас добавлены. И мы нажимаем галочку. Вот такую галочку. Значит, это у нас будет начало сообщения. Вот с такими синонимами. И я пишу дальше «Я работаю в международном интернет-проекте». Синоним пишем «Международном». И дальше у нас пойдет не интернет, например, проекте, да, будет программа выдавать, а, например, «Я работаю онлайн», «Я работаю в сети». Ну вот, то есть алгоритм понятен, да, применяем. Если вас интересует дополнительный доход, так, синоним добавляем, если вас интересует дополнительный заработок, Ну что можно еще написать дополнительные деньги пусть будут так применяем так, дополнительный доход так то э, напишите ответ да Синоним ставим. Интересно. Интересует. Интересует. Вот такой наш шаблон сообщения. Как еще можно... Вот сейчас у нас получается, вот из того, что мы сделали, да, количество вариантов сообщений 12. Вот по этому именно шаблону. Значит, как можно еще его немножечко, так сказать, сделать более... Ну, значит, больше вариантов. Можно добавить, например, вот так вот. Вот так да Шаблон, синоним ставим такой да международный интернет проект да что у нас международный интернет проект ну то есть вот эти вот ставите вы в общем-то говоря значки да чтобы они по теме подходили Вот такую например да земной шар так Ну, например, что выплаты, да, у нас вот так идут на карту. Можно еще добавить. Так, карту. Три карты, да, я добавила. Вот. Сейчас посмотрим, сколько у нас. Видите, уже количество вариантов сообщений уже 48. А, ну, то есть здесь... Вот даже где доход, да, можно еще поставить. Давайте поставим. Так. Вот это у нас уже было, да? Так, что можно добавить? Ну, вот такой, да? Вот еще земной шар. Так, вот видите, уже 96. То есть алгоритм понятен. Так, это мы все применяем. Нажимаем, что мы, значит, такую галочку вверху. Вот у нас такие шаблоны идут. Теперь, значит, директ-рассылку еще раз показываю. Чтобы сделать директ-рассылку, вот видите, внизу идут публикации, директ. Мне кто-то там написал автопостинг, рассылки. Вот нажимаем рассылки. Нажимаем «Сообщение новому подписчику», «Сообщение при взаимной подписке». Шаблоны, еще раз показываю, где точечки, да, вот шаблоны. Все. То есть вот такая вот у нас настройка. Дальше мы должны выбрать с вами какой-то донор-аккаунт, откуда мы будем брать людей, и чтобы эти люди то есть были нашей целевой аудиторией. Для этого давайте зайдем с вами в приложение сейчас «Инстаграм». Так. Приложение Инстаграм и выберем, например, какой-нибудь интересный паблик. Ну, интересный паблик, например, такой. Розыгрыши телефонов. Нет, например, такой. Подарок. Так, под, так телефон в подарок, например. Для примера. Так, так, ну здесь в принципе небольшой аккаунт, нам такой не интересен. Так, давайте выберем что-нибудь поинтереснее, например, например, какого-нибудь психолога давайте возьмем. Так, ну вот, например, Яна Катаева, семейный психолог. Сейчас мы посмотрим. Так, 112 подписчиков. Ну, в принципе, аудитория нормальная, не очень маленькая, не очень большая. 112 тысяч. Давайте посмотрим, насколько этот аккаунт он живой. Так. Значит, здесь вот нравится так, когда один день назад, да? Два дня назад. 4 дня назад. Ну вот, 1526 лайков. Ну, в принципе, да, этот аккаунт, не сказать, что он идеален, но э, для примера можно взять. Значит, здесь нажимаем три точечки, копируем ссылку на ссылку профиля, идем снова в промофлоу. То есть нам сейчас нужно, э, мы задаем задачу. Еще раз показываю, нажимаем вот на этот пальчик, да, на желтом таком значке. Я выполняю... Э, Сейчас, то есть я, я даю задачу, то есть выполнить подписку лайкинг. Значит, вот то, что внизу идет у вас на пользователя, на группу ВКонтакте, на аккаунты из файла, так публикацию, публикацию, погиеты, хэштегу, это я ничего не выбираю. Я выбираю на самый верхний у нас разделчик на аудитории аккаунта и ввожу сюда ссылочку на этот аккаунт. Так, именно на подписчиков этого аккаунта. И вот видите, у меня уже пошел в работу мой аккаунт Project Faberlic. Так, при поиске аккаунта, так, ничего пока не пошло, да? Значит, я неправильно сделала, видимо, сюда. Так, на подписчиков аккаунта. Так, Так, что-то, видимо, неправильно с этой ссылочкой. Давайте вернемся еще раз в Инстаграм. Так, копировать ссылку. Ссылка скопирована. Так. Можно даже просто ввести вот начать писать ее профиль если где что-то не получается как вариант почему-то ссылка всегда вставалась, но здесь вот так не получилось да так Вот она вышла, я на я ну катаю так значит вот э, задачу мы запустили вот видите значит пишет э, промофло в очередь добавлено 200 задач конечно же там будет э, намного больше лайков и подписчиков и подписок просто пока э, промофло уберет э, 200 задач потом эти задачи будут добавлены И вот у меня пошел старт задания. Вот, поставлен лайк, уже подписка пошла. Вот таким вот образом. То есть программа фильтрует, кто подходит по моим, по моим настройкам, которые я настроила, кто не подходит. Вот начнется сообщение в директ. Ответы мне. То есть мне люди пишут, да, я рассказываю про интернет-проект, я рассказываю про Faberlic, что кроме того, как покупать по каталогу, да, или, по каталогу или просто зарегистрироваться и работать по каталогу, это тоже прекрасно, но что можно работать и зарабатывать с объема структуры, то есть строить свою структуру и получать за товар оборот от компании Faberlic официально. Это людям сейчас интересно, это актуально, многие регистрируются. И вот такой прекрасный инструмент в работе есть. Пожалуйста, используйте его с пользой. Я надеюсь, что это видео было полезно. Всем хорошего дня!